Здравствуйте! В эфире выпуск новостей. Мои коллеги и я, Ирина Сушилова, расскажем о наиболее важных событиях уходящего дня. В нашем районе э, эти мероприятия уже начались. Во-первых, мы начали вывоз снега. Время большой воды. Чего ждать елабужанам от паводка 2017? Реконструкция сетей водоснабжения, берега укрепления Камы и не только. Какие проекты елабуги включены в кластер «Инакам»? Это наши куклы, наши национальные статарстанные куклы. Да? Вот видите, нам национальном наряде. Куклы – представительницы народов России. Репортаж Аила Бужанки, имеющий необычное хобби. Пришла весна, а с ней придут и паводки. Готов ли город тайнью снега? Какие районы затопит больше? И как с этим будут бороться чрезвычайные службы? Расскажет Максим Бегашев. Эта зима была очень снежной, об этом знает даже ребенок. Ведь город в этом году просто завален снегом, а на носу весна, и все эти снежные горы буквально за месяц превратятся в воду. Она наполнит все Елабужские водоемы и заставит реки выйти из берегов, на которых и так скопилось много снега. А лед в некоторых местах доходит до 70 сантиметров. Готовы ли к всемирному потопу местной чрезвычайной службы, мы узнали у начальника управления МЧС по Елабужскому району Николая Доролина. В нашем районе... Эти мероприятия уже начались. Во-первых, мы начали вывоз снега в больших количествах, учитывая то, что в этом году его нападало в полтора раза больше, чем в прошлом году. Идет очистка естественных водостоков. Очищаются водосливные трубы, ливнеприемники, чтобы талая вода, она уже начала появляться на наших дорогах, своевременно уходила, не создавала сложностей для движения. Как сказал Николай Доронин, все службы в полной боевой готовности и ожидают паводок, который будет сильнее, чем в прошлом году. Тогда в зоне подтопления оказалось три улицы – Октябрьская, Снежная и Набережная. Пострадало четыре дома. В этом году эти участки взяты под особый контроль МЧС. Ждут паводкой сами жители этих улиц, хотя признаются, что уже привыкли к весенним капризам природы. Ну вот к нам приходит вода с Кама, разливается Тойма, и с Кама заходит вода в огород. Ну, где-то, наверное, четвертую часть затапливает. Но ну, получается весь огород сырой. А потом уже ждем, когда вода уйдет, потом, когда Тойма с своей берега войдет. Только после этого начинаем в огород заходить. В целом и по республике ситуация стабильная. В Казани, например, подготовка к паводкам также идет полным ходом. Об этом рассказал начальник управления гражданской защиты столицы Татарстана Фердинанд Тимурханов. И призвал жителей Низин самим тоже позаботиться о предотвращении подтопления. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Проблема сейчас участка практически во всех районах есть, поэтому мы настоятельно рекомендуем, особенно поселок Салмичи, Вишневка, э -э -э в Кировских районах частые дома застраховать свое имущество. Уже вчера нужно было сделать, прокопать канавы около своих частных домов, скидывать с крыш снег и готовиться к паводоку 2017 года. Так что паводок в этом году будет более интенсивным, ведь средняя толщина снежного покрова составила 65 сантиметров что на 10% выше, чем в прошлом году. По прогнозам синоптиков, снег растает в этом году к Пасхе, который приходится на 16 апреля. Максим Бегашев, Михаил Филатов, Елабужская служба новостей. В концепцию создания территориально обособленного инновационного производственного центра «Инакам» вошли 19 инновационных проектов Елабуги. Об этом сообщил глава Елабужского района Геннадий Емельянов. На уровне республики на ближайшие 10 лет Основной точкой экономического роста определен Камский инновационный территориально-производственный кластер, в состав которого входит и наш район. Одним из путей развития кластера является концепция создания территориально обособленного инновационно-производственного центра «Инакам». В концепцию вошли 19 инвестиционных проектов, связанных с Елабужским районом. Для воплощения в жизнь данных проектов мы Опираемся на базу, которую уже создали для дальнейшего развития. В числе проектов, вошедших в концепцию, есть строительство и реконструкция объектов и сетей водоснабжения и водоотведения, строительство второй очереди берега укрепления Камы и место впадения реки Тойма в Куйбышевское водохранилище. Например, на ремонт сетей, а также объектов водоснабжения и водоотведения Елабуги будет привлечено около 1 миллиарда рублей инвестиций. Работы по модернизации будут проходить поэтапно. Начать их планируют уже в этом году. Напомним, сети водоснабжения и водоотведения в Елабуге изношены на 80%. Первая часть выпуска позади. Далее вы узнаете, кто стал победителем Республиканской конференции школьников и как елабужанка собрала уникальную коллекцию кукол. А пока вашему вниманию традиционная рубрика «Коротко». В Елабуге проведена большая работа по сбору недоимки во все уровни бюджета. Всего возвращено более 70 миллионов рублей. Об этом сообщили в Палате перспективно социально-экономического развития. Взысканием долгов занималась межведомственная комиссия по росту собственных доходов, а также финансовые инспектора. 19,7 миллионов рублей из общей суммы поступило в местный бюджет. 325 работ поступило на муниципальный конкурс «Народные традиции». Он проводился в Центре детского творчества. Уникальной муниципальной выставки конкурса стали дошколятые школьники. Здесь можно увидеть все виды работ декоративно-прикладного творчества. Это резьба и роспись по дереву, керамика, вышивка, вязание, плозоплетение, солома. Также школьники представили национальные костюмы. Как отметили организаторы, такие конкурсы очень важны, ведь они помогают сохранить и развить традиционные народные промыслы и ремесла. Декоративно-прикладное искусство Елабужского района. В Елабуге стали известны результаты работы Республиканской научно-практической конференции школьников. Их имена составили славу России. Награждение победителей состоялось сегодня в стенах Елабужского института КФУ. 56 школьников стали обладателями дипломов, подарков и статуэток «Совы». Врученных им на церемонии закрытия 6 республиканской научно-практической конференции их имена составили славу России. «Сова – символ мудрости». Каждый год по традиции эту статуэтку вручают призерам и победителям конференции. Награды присуждались по шести секциям в трех возрастных категориях. Как оказалось, самое большее количество работ школьники прислали в секцию «Шишкин на все времена». Всего 42 работы. А вот 11-классница из Альметьевска Айселума Мавлетбаева от руководства Елабужского института КФУ получила специальный приз и диплом победителя. Эта награда дает ей право на получение дополнительного балла к ЕГЭ при поступлении в Елабужский институт КФУ. Кроме совы, победители и призеры получили книгу, где опубликованы труды всех победителей за пять лет. По словам организаторов конкурса, впредь работы юных ученых будут печататься каждый год. Я очень довольна и своей наградой, и вообще я получила очень много знаний для себя, и вообще поняла, это моя первая исследовательская работа, я была очень довольна своим выступлением, вообще было очень здорово. Я приехала с города Набережной Челны, заняла сегодня первое место, было очень много конкурентов. Но все же я выиграл. Мне очень понравилось рассказывать сегодняшнюю научно-исследовательскую работу. 170 кукол в коллекции у елобужанки Любови Кузнецовой. Вот уже шестой год подряд она собирает куклы. Это куклы в народных, свадебных и модных костюмах. Ни одна кукла не похожа на другую. Каждая из них относится к какому-либо городу России. А теперь куклами могут полюбоваться и ученики восьмой школы. В местном музее школы она организовала выставку из своей коллекции. «Это наши куклы, наш национальный из куколка, да? Вот видите, она в национальном наряде. Я их, кстати, купила на Спасской ярмарке». В последние дни в музее восьмой школы особенно многолюдно. Здесь появились новые экспонаты. Куклы. Непростые, коллекционные. Собирает их Любовь Кузнецова. Она работает в этой школе лаборантом. коллекции – 170 кукол. Их елабужанка собирает с 2012 года. Первая была вот эта московская губерния пришла, потом вот несколько пришло этих тоже вот мужских костюмы очень мало было, но мне хотелось бы вот очень как-то и нравиться. Я и сама хочу бы, вот хотелось бы, может быть, еще начну шить как-то куклы. Во-первых, у них тут еще о них вот описано все, да. Каждая кукла приходила вот так, вот например, это, это самое, все описано здесь, и как, какой народ, откуда он произошел, география, этнос, языки, тут и кухня, и игры, фольклор, в общем, все-все-все. И как-то вот интересно, возьмешь и книгу, потом книгу почитаешь, там или, или где-то в интернет войдешь, уже об этом народе, и вот уже как-то побольше, поглубже узнаешь. Лаура Курьян по национальности армянка. В экспозиции есть и кукла армянка. Неудивительно, что ее руки сразу же потянулись за этой куклой. Мне понравились куклы народа и их костюмы. Я увидела куклу, Этот класс многонациональный. Среди учащихся есть татары, русские, утмурты, армянки и даже вьетнамки. Это кукла Вьетнамка, его одевают, ну, костюм, этот костюм одевают, это когда вот праздник, веселье, э, свадьба еще. Тут много разных кукол, и каждая одета по-своему, это очень красиво рассматривает, э, у них красивые э, шапки, украшения, платья. Это вот Елизавета, английская императрица. Это Анна Болеев, ее вот мама была, мы казнили и Оказалось, что коллекция кукол интересна и мальчикам. Большинство вопросов задавали именно они. А, мне интересно узнавать о а, национальности и новые костюмы. Я сегодня узнала, что ну, есть много народов, которые, у ну, которых разная одежда. Я думаю, что у всех одежда одинаковые. Мальчикам интересны куколы, потому что они в разных костюмах. А, и есть еще мальчики и девочки. Они очень красивые. У нас тоже есть дома куклу, но они не такие красивые, как эти. Свою коллекцию Любовь Кузнецова принесла в школьный музей. Теперь еми любуются и школьники, и учителя. Пока буду работать в школе, они будут экспонироваться в музее, говорит коллекционер. Свое хобби Любовь Евгеньевна хочет и дальше продолжать. Тем более уже решила, какие куклы пополнят ее коллекцию в дальнейшем. Сейчас вот собираю коллекцию вот кукол в исторических костюмах. Вот такая вот коллекция идет. Вот там разные. Это сама Екатерина есть. Вот у нас Екатерина Первая, это и Анна Болейн. Знаете, мать Елизаветы Первой английской. Есть у Любовь Кузнецовой еще одна мечта собрать большую коллекцию кукол в костюме татарской национальности. Бульнара Салихова, Альфина Хузина, Михаил Филатов, Елабужская служба новостей. Таковы новости этого дня. В студии была Ирина Сушилова. Смотрите наши новости на сайте телеканала ЕСН и на странице ВКонтакте. До свидания. Грандиозная распродажа женской коллекции в отделе Меди Элегант. Платье блузки от 950 рублей. Ждем вас по адресу торговый центр Мираж, второй этаж.